Друзья мои, всем привет! Находитесь на моем канале Александр Автоподбор Владивосток. Итак, ребят, нахожусь на авторынке Зеленый Угол, приехал на стоянку. У нас большое поступление автомобилей на продажу. Сегодня хочу разобрать с вами семейство Toyota, взять именно минивены и микроавтобусы. Посмотрим, какие цвета, какие комплектации, что вообще имеется да, вот из этого семейства минивенов и Toyota. Покажу вам аукционные листы, настоящие аукционные листы, салоны, ну и, конечно же, озвучу цены на автомобили. А я вам хочу напомнить, то что мы автомобили проверяем, покупаем, диагностируем, сопровождение сделки, перегоняем в транспортную компанию. Вообще, в принципе, ну, такой большой спектр услуг. Также привозим автомобили с аукционов Японии под заказ. За более подробную информацию пишите мне в WhatsApp. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Также под видео есть ссылочка, где более подробно расписаны все услуги итак друзья собственно все вот эти вот автомобили которые стоят на продаже вы можете найти на авторынке зеленый угол на 11 стоянки 11 стоянка это самый конец авторынка самый конец авторынка зеленый угол с левой стороны Итак, давайте с вами начнем вот с таких вот минивэнов да здесь три ряда сидений это toyota sienta 1 белый цвет автомобиль 2016 года выпуска Бензин, вариатор, 109 лошадиных сил, 1,5 литра, 72 тысячи пробег, стоимость автомобиля 1 миллион 125 тысяч рублей. Он идет передний привод, следующий автомобиль вот такой вот ярко насыщенный, красивый, красивый цвет, 2018 год, 1,5 литра, здесь идет 103 лошадиные силы, так как автомобиль идет 4 ВД, пробег на автомобиле 65 тысяч километров, комплектация X, это идет комплектация g следующая значит сиента это идет восемнадцатый год тоже они все идут полуторалитровые g комплектация пробег тысяч комплектация тоже идет g а, стоимость этого автомобиля 1 миллион двести шестьдесят пять тысяч рублей следующий синий цвет на таком автомобиле вот что вот на вот этом автомобиле что на этом автомобиле цвета вы однозначно будете выделяться на дороге тем более вот, ну, знаете сиента такой автомобиль он еще а на западе не особо актуально да? согласитесь все таки симпатичный симпатичный автомобиль Итак, это 19 год это уже идет гибрид у гибрида идет 74 лошадиные силы пробег на автомобиле 90 тысяч километров и стоимость автомобиля 1 миллион 70 тысяч рублей сейчас немножко посмотрим по состоянию да по комплектации значит у всех автомобилей у всех этих сиент есть сонары Кроме белой. Ну, давайте начнем. Давайте начнем с синего. Система безопасности, датчик при столкновения есть. С Японии автомобиль пришел с регистратором. Есть повторитель. Напоминаю, гибридная версия. Литья нет. Хорошая летняя резина. Боковые двери идут на этих автомобилях. Сдвижные. Да, то есть они. Видимо, дверь отключена. Здесь идет темный салон. Посмотрите, какое состояние салона у автомобиля чистенький аккуратный вот люблю знаете вот люблю когда приходят машины в таком состоянии так аукционники аукционники нужно будет нужно будет искать значит что мы здесь получаем 4 стеклоподъемника руль кожаный полный руль две двери системы безопасности ключ хорошая магнитола климат очень много места также есть второй второй монитор следующая значит напоминаю миллион 265 тысяч автомобиль 2018 года это передний привод 4 балла два крашеных элемента с левой стороны заднее крыло задняя дверь Салон идет, знаете, такой в цвет машины. Машина сама коричневого, не знаю, как вы видно по фотографиям, но именно сиденья да. Здесь коричневая вставка, светлый салон. Также идет две двери, камера, полный руль. Напоминаю, сиенты, сиенты, у них третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений. То есть те, кто не знает, что машина стр... идет три ряда сидений, в принципе, не могут даже об этом и не догадаться. Ну а эта идет уже 4 воды Фара здесь идет линза. Здесь установлены сонары. Установлены туманки, повторители. Также в автомобиле есть бесключевой доступ. Хотел закрыть автомобиль. Таким вот образом поднимается второй ряд сидений. И третий ряд засовывается под второй ряд сидений. Удобная трансформация в плане... Ну в плане то что удобно делается все просто движением одной руки также для второго ряда сидений для пассажиров предусмотрены подлокотники мне как-то без подлокотников все сложно Ну здесь комплектация такая идет попроще но автомобиль идет 4 воды 4 воды автомобиль найти в нержавом состоянии поверьте это ну, довольно довольно сложное дело также есть система безопасности и 2018 год беленькая идет передок три с половиной балла а Система безопасности у автомобиля нет шестнадцатый год зато установлен регистратор пришел с японии шестнадцатый год 1 миллион сто двадцать пять тысяч это передний привод три с половиной балла g комплектация автомобиль идет на литье практически на новой летней резине также есть бесключевой доступ ну и все что должно быть в этой комплектации дальше друзья мои смотрите какой просто огромный огромнейший выбора именно микроавтобус и так это toyota voxie этот автомобиль брать не будем сегодня у нас семейство toyota но такие автомобили такие автомобили тоже есть итак так это toyota vox автомобиль 2018 года выпуска стоимость автомобиля 1 миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей комплектация zs керамик пробег 32 тысячи километров аукционная оценка четыре с половиной балла такие автомобили есть гибриды есть не гибриды есть автомобили 4 воды это гибрид 1899 лошадиных сил такая массивно выделяющаяся морда автомобиль на литьесвободем его с другой стороны воксе узнаваемый но это ага. закрыт автомобиль крышка багажник у нас закрыта и так значит второе сидение идет два капитанских кресла тоже чистый аккуратный приятный салон все для вас Вот здесь вот такая вот строчка идет и салон знаете он такой вот как смотришь на камеру возможно не передать когда солнце светит он идет прям с блестяшка здесь очень удобно хорошая трансформация салона по всему автомобилю идут шторки климат-контроль полноценный третий ряд сидений здесь между креслами можно установить столик две зарядочки вешалка столик идет в спинке пассажира с левой стороны темный потолок полноценный семейный микроавтобус стеклоподъемники все идут в одно касание естественно эта кнопка старт автосвет круиз-контроль кожаный руль управление музыкой бардачок климат-контроль водитель пассажиров Рядом стоит у нас Toyota Esquire. Ребят, Esquire это то же самое по начинке, Да, что вовсе, что новых. Это полностью, полностью одинаковые автомобили. Итак, данный Esquire 2018 год, 2 литровый, 2 литра, 152 лошадиные силы. Аукционная оценка 4 балла, пробег на автомобиле 41 тысяча. Да, они выделяются да? по морде, то есть есть у них различия. Фары здесь идут раз-два-два два, две линзы туманки вот здесь тут хром, да, вот такие вот ободки. ну и довольно такая массивная здоровая огромная решетка данный автомобиль на литье на литье об сейчас мы тут протиснемся есть бесключевой доступ двери идут сдвижные двери идут электро сзади метла он допустим вовсе всегда он смотрится как-то посимпатичнее у него есть спойлер здесь спойлера на автомобиле нет. Вот они рядом да, стоят. То есть далеко ходить не надо. По морде я вам сейчас тоже покажу. Вот стоит но вот стоит эсквайр, вот стоит воксе. Здесь идет салон с кожаными вставками. Здесь идет коричневого кожа. Стеклоподъемник тоже в одно касание. Знаете, в машине аж пахнет Япония. Пахнет, ребят, на въем. Два бардачка. Верхний нижний бардачок аукционный лист лежит пожалуйста смотрите 4 балла кузов на автомобиле идет целый пробег 41 41 тысяча пробег на автомобиле Оп. тоже идет два капитанские кресла также идет столик шторки ну шторки здесь встроены выдвижные на да? то есть они вот пожалуйста здесь продемонстрирована шторка ну и собственно, вот он рядом стоит. Но можете его вот по морде посмотреть. Итак, новых это 19 год, стоимость автомобиля 1 миллион 855 тысяч. Это гибрид, 99 лошадиных сил, оценка четыре с половиной балла, G-комплектация, пробег на автомобиле 71 тысяча километров. Сонары, а, система при столкновении, кстати, на всех трех она имеется. Здесь еще идет регистратор повторители, ну в принципе, в принципе, друзья мои, все то же самое, да, что и вот, собственно, в этих, в этих двух автомобилях. А дальше у нас идет степ, очень много степов, но степ это вообще отдельная история, будет отдельное видео. Дальше идет, смотрите, Вокси, Вокси девятнадцатый год, 4 балла, гибрид стоимость автомобиля 1 миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей, такой красивый черный цвет. Так, друзья мои, смотрите, немного я отвлекся, да. Блин, к сожалению, снимаю на камеру, посмотреть не могу. Что снял. Вот эти два автомобиля. Два автомобиля, да, которые керамика. Керамика обычно я мог перепутать. Поэтому э, заранее хочу извиниться, если что-то что сказал неправильно. Дальше у нас идет Воксик. Воксик 4 балла. Автомобиль 4 ВД. 2015 год. 1 миллион 685 тысяч рублей. Пробег 101 тысяча на автомобиле. Аукционный лист 4 балла вот он пожалуйста лежит все родное все ребят пробивается по статистике также установлен туманка туманки фары линзы автомобиль идет на земле и резине значит штатная идет нет вру не штатная но автомобиль на литье бесключевой доступ электродвери. тоже видим два капитанских кресла шторки полноценный третий ряд сидений Круиз-контроль есть, управление музыкой есть, кожаный руль и просто огромная магнитола. Также имеется второй монитор. Ну вот что брать, да, что брать. Угу. Сейчас я выберусь отсюда. Значит, многие постоянно задают вопросы, что взять, да, из минивенов, на чем все-таки остановиться. Либо остановиться на Тойоте, либо остановиться на Ниссан, да, потому что, ну, Ниссан, это что у нас? Ниссан, это Сирена, э, да, это, если полноценный, полноразмерный минивэн Toyota это, пожалуйста, выборы Вокси, Нохи, Сквайры. Ну, я скажу так, да, Сирена, она, она напичкана, это более, скажем, ну, современный, да, автомобиль, то есть много-много плюшек у Сирены ну а Toyota она как-то будет попроще если честно в общем я бы взял я бы взял себе Toyota. но опять же это мы сейчас с вами разговариваем про ну, скажем так относительно недорогие до да, автомобили мы сейчас не берем с вами волфайр альфарды которые стоят по 3 миллиона рублей а такой диапазон цен именно вот ну, пускай это будет до 2 миллионов рублей сирена да, сирена даже она будет стоить стоить подешевле то есть вот буквально там час назад смотрел Сирену, Сирена там миллион триста девяносто, по-моему, она семнадцатого года выпуска была. Вот поэтому я я за Тойоту. Так, ну что, давайте на сегодня, наверное, будем заканчивать. Как видите, машин много. То есть можно ходить, я не знаю, снимать, <смех> на снимать на месяц вперед, да, но все потихонечку, по порядочку. То есть сегодня показал э, семейство Toyota, семейство минивенов. Давайте еще раз пробежимся. Из минивенов это что у нас? Это сиенты, э, это автобусы, Вокси, нохи Эсквайры, в принципе все. Сильно дорогие автомобили слишком дорогие автомобили да сегодня я не показывал вот следующее видео хочу сделать про скажем так ликвид неликвид на авторынке зеленый угол именно про левый руль да? посмотрим опять же что продается что сколько стоит вот друзья мои всем хорошего настроения всем огромное спасибо смотрел до конца вот если вам нужна помощь в приобретении автомобиля здесь в владивостоке звоните пишите с радостью помогу также привезем автомобили с аукционов японии ну и конечно не забывайте подписываться на канал всем хорошего настроения всем пока ребят